Жил был старик со старухою. Просит старик. Испеки старуха колобок. О, из чего печь-то? Муки нет. Ах, старуха, по корбу поскреби, по сусеку помети, а муки и наберется. Взяла старуха крылышко. По коробу поскребла, по сусеку подняла, И набралось муки при горшни с дверь. Замесила на сметане, изжарила в масле И положила на окошечко постуди. Колобок полежал, полежал, да вдруг и покатился С окна на лавку, с лавки на пол, По полу до да к дверям.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 Я по коробу скребен, по сусеку метен, по сметане вмештен, да в масле прижен, на куске стужен, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, зайцы, не хитро уйти. И покатился себе дальше, только зайцы его и видел. Катится колобок, навстречу встречу ему вол. Глобок. Я тебя съем! Не ешь меня, серый волк! Я тебе песенку спою, я по коробу скрибен, по соседу метен, на сметане мешен, да в масле прижен, на окошке стожен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, от тебя, волка, не хитро уйти. И покатился себе дальше.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 на навстречу ему лиса. Здравствуй, Колобок, какой ты хорошенький. А Колобок запер. Я по колобок рыбом, по сусеку метем, На питание местором, да в масле На кошке служу, я к дедушке ушел, Я к бабушке ушел, я к золоте ушел, Я к я к беглею От тебя лиса и подавлю. Какая славная песенка Но ведь я, колобок, стара стала, плохо слышу Сядька на мою мордочку, да пропой еще разок погромче Колобок вскочил лисе на мордочку и запил ту же песню Спасибо, колобок, славная песенка, еще бы послушал. сядь на мой язычок, да пропой в последний разок Сказала лиса и высунула свой язык. Колобок с дуру прыг к ней на язык, А лиса там его и скушала. Я тебе песенку спою. Испеки, старуха, колобок. Колобок, колобок, я тебя съем. Колобок, Колобок, Я тебя съем. Ой, из чего печь-то? Макит нет. Колобок, Колобок, Я тебя съем. Здравствуй, Колобок, Какой ты хорошенький. С окна на лавку, С лавки на пол,